салон мототек представляет квадроцикл Шинрей харди 150 марка Шинрей давно известна на украинском рынке и продается она и под брендом вайпер и под брендом геон Шинрей стоит в одном ряду с такими гигантами, как зонгшин или фан и теперь эта марка продается под своим оригинальным названием в украине «Харди» это заднеприводный двухместный утилитарный квадрик высочайшего качества оснащенный четырехтактным двигателем воздушно-принудительного охлаждения с первого взгляда становится понятно что он совсем не похож на китайскую технику. Высочайшее качество облицовки и хорошая детализация выгодно отличает его от конкурентов. Теперь рассмотрим его более детально и начнем с внешнего вида. Облицовка, как я и говорил, очень качественная, достаточно плотная, в то же время и эластичная. Имеет модульную конструкцию, что значительно облегчает ее ремонт в случае повреждения. Хороший принт на пластике. Установлены две багажные платформы спереди и сзади из очень толстой трубы. Для пассажира предусмотрено специальные подиумы для ног. Топливный бак объемом 7 литров. Максимальная нагрузка на квадроцикл 220 кг. Плюс еще 350 кг он может буксировать за собой в прицепе. Управление квадроциклом очень простое. Здесь у вас... Габариты свет, дальний и ближний, кнопка запуска, стоп-двигатель, в любую сторону нажимаете, двигатель глохнет, внутрь отключается. Сигнал, задний тормоз, курок газа, передний тормоз и кулиса переключения передач. Нейтралка, передняя, задняя. На квадроцикле установлена LCD, приборная панель. Здесь показывает скорость, пробег. Передняя передача, нейтральная, задняя, дальний свет, низкий уровень топлива. В головных фарах установлены галогеновые лампы 35 на 35 Вт, которые обеспечат комфортное передвижение в темное время суток. Теперь поговорим о ходовой части. Передняя подвеска – это два стандартных H образных рычага. Кулак крепится через шаровые опоры. Заметьте, верхняя опора еще и шпринцуется, обслуживаемая. Тормоза дисковые, гидравлические, однопоршневой суппорт и шланги идут уже армированные. Амортизатор гидравлический со ступенчатой регулировкой жесткости. Задняя ходовая часть также весьма простая. Стоит моноамортизатор гидравлический. Установлен натяжитель цепи. Есть крепление под фаркоп. Кому нужен, просто покупаете шар, вкручиваете и буксируете прицеп. И, кстати, покрышки в базе установлены фирмы Ванда. Это очень хорошего качества колеса. Даже удивительно, что в такую стоимость умудрились поставить столь качественные покрышки. Двигатель установлен, как я и говорил, четырехтактный, одноцилиндровый, объемом 150 сантиметров кубических мощностью 10 лошадиных сил. Однако с некоторой особенностью. Инженеры Шинрей побеспокоились о том, что этот двигатель будет устанавливаться именно на квадроцикл. И на квадрике будет ездить по неровным поверхностям и будут большие уклоны. Для обеспечения оптимальной смазки заборник маслососа опустили максимально вниз. Что гарантирует отсутствие масляного голодания. Также есть экстренный пуск на двигателе. В случае, если... Обрыв проводки или сел аккумулятор, вы можете всегда сможете ее запустить. При охлаждении у двигателя воздушно-принудительное. Одна из самых простых и надежных систем, которые используются в мотоциклетных двигателях. Подведем итог. Этот квадроцикл будет идеальным развлечением для всей семьи, может быть помощником по хозяйству. И также хорошо подходит для коммерческого использования. Во всем вышесказанном вы можете убедиться, придя к нам в салон и протестировать этот квадроцикл.